Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас будет обзор токена ААП от биржи АКС. В общем, токен у нас начнет продаваться через 13 дней, токен у нас биржевой, токен с хорошими бонусами, поэтому я думаю он зайдет, заработает отлично и заработаем мы также отлично. Плюс помимо всего данный токен, если у вас хорошие объемы там на биржах, там комиссии, скидки, все это у вас с помощью токена можно нивелировать, можно сказать, почти в ноль. Также биржа работает по интересной технологии Millennium Exchange. Такая же технология, схема работы в лондонской фондовой бирже. Они ее оттуда востянули и запихнули, скажем, в криптовалютную такую платформу. Если в лондонская фондовая биржа по этой схеме работает и до сих пор не обвалилась все нехорошо то я думаю криптовалютная будет работать только на ура что нам известно начинает безопасность что у них сотрудничество с scroll также у них спот пары фиатная торговля мобильное приложение Вот что мне интересно так что будет мобильное приложение что можно с этого с андроида то ли с iOS свободно заниматься торговлей легко завести легко вывести торгануть и выйти в плюс хороший у нас тут типа какую вы пользу можете получить от данного токена ну и начинают они тут нам рассказывать 50 процентов на торговый сбор уже скидку получаем Возможность использовать данный токен для расчета сто торговых сборов. А, пионерские программы, премиум сервис. То есть, у вас там, вплоть до того, что снимается ограничение там, на ввод на вывод криптовалюты, там по количеству там, биткоинов, либо USDT, я не знаю. То есть у вас одни идут плюсы. Когда у вас есть немного данного токена, и вы им пользуетесь. Кстати, это нормальная тема, чтобы на этом также даже просто заработать. Сейчас купить, а потом продать. Как правило, токены взлетают идут хорошо. По дорожной карте что у нас здесь? Второй квартал, третий квартал. Запускается токен. Биржевой индекс фьючерсных контрактов. Токенизированные товары, золото, там, там начинается маржинальная торговля, тоже поинтереснее будет. Контракты. Ну, в принципе, вот это еще, конечно, очень интересно. Социальный трейдинг и торговый бот. А в конце, я так понимаю, года должен быть торговый бот. Вопрос, как он будет торговать, тоже еще пока неизвестно. Но, тем не менее, боты это интересная тема. Так, всего им нужно собрать хардкап почти 10 миллионов 9250. А, общая сумма эмиссии 50 миллионов токенов. На, начальная сумма в обращении 10 миллионов. И цена будет колеблется от полудоллара до 1 доллара. Вот так вот. А, и кстати, размер билета одного тысяча монет то есть, в любом случае минимум на 500 баксов придется залететь сюда с нормальными такими пускай там и, и небольшими и не маленькими деньгами но тем не менее залететь сюда можно и кстати там еще будет блокировка на 15 дней как вы видите потом чтобы не было сливов и непонятных движений то есть блокировка а потом у вас токены опять свободные, опять открыты все не построены на ERC20 это у нас платформа эфириума, как вы видите они, как предполагают развитие по годам 20 и 25, сразу так на 5 лет вперед просчитали, как будут выпускаться токены. Ну, в принципе правильно все сделали, всего 50 миллионов токенов и каждый год у нас будет подлетать по 10 лямов, соответственно и цена точно так же будет расти. А, тут на социальные сети ссылки есть, я все ссылки под, добавляю в описании попадаем у нас черная бумага есть точно так же можно посмотреть ее ознакомиться с данной черной бумагой есть у нас белая бумага white paper 2.0 у нас тут как вы видите опять страниц очень очень много поэтому мы я думаю не будем рассматривать кому интересно я оставлю все в описании и вы с этим ознакомьтесь, посмотрите ну и конечно же сама биржа от которой выпущен токен биржевой токен хорошая биржа, удобная тоже ссылочки все поставляю в описании так как это все связано как ААП, так и ААКС токен все это будет работать в паре, вместе в общем что ребята все ссылки будут в описании Пишите свои вопросы в комментариях, поддержите видео лайком, подпиской на канал. Ну а на этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.